Мы ставим цель не только ознакомить э, слушателей молодежь прежде всего современным днем Организации Объединенных Наций, но показать, что в этой э, уникальной структуре есть свои достижения, но есть свои проблемы. И эти проблемы, э, может неожиданно скажу для вас, э, на эти проблемы ориентировалось молодежное как бы, сообщество современного мира, и э, а, подключалось, училась подключиться к анализу, к практическим действиям в серии переговорок, к выработке каких-то дипломатических инициатив.